Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. 24 января президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или боевой обстановки. Так называемый законопроект 8271. Итак, по порядку, ну смотрите, сегодня 25 число, сегодня у Зеленского день рождения И смотрите, как правило у нас что-то такое вот, что может иметь общественный резонанс в обществе Подписывается каким-то знаковым событиям или происходит, да, то есть какие-то назначения, увольнения и так далее То есть смотрите Вчера были там ряд увольнений, судебные дела, то есть какая-то такая вот вроде как позиция государства в отношении плохих людей, да, совершивших какие-то там правонарушения. Кого-то уволили, кого-то посадили под домашний арест и так далее. То есть вроде как государство действует в интересах своих граждан. И тут появляется информация о том, что Подписан этот закон Хотя люди э, Подписали петицию 13 декабря этот закон был Принят А 15 декабря Уже была подписана петиция С просьбой президенту ну, Витировать этот закон вот. Но смотрите С 15 декабря Уже больше месяца да, э, Эта петиция без ответа И набрала она за Меньше чем двое суток 34 тысячи, почти 35 подписей. Вот такое вот отношение. Да, говорили, что этот законопроект нужен в войсках, просили за него залужный, министр обороны. Многие депутаты там выступали, выступал в Раде, там человек просил, ну от военных забыл, кто конкретно. Ну, в общем, это анонсировалось, тиражировалось. И выступали в поддержку, да, этого законопроекта. Но, ну, тем не менее, было общество возмущено. Да, и теперь, как бы, не особо оно обрадуется. Что в этом законе такого плохого, что людям не понравилось? Да? Это, смотрите, убрали возможность суду при рассмотрении уголовных дел, связанных... Ну, по статьям 402, 403, 405, 407, 408 и 429. Ну, если мы перейдем в уголовный кодекс, то вот 402 это неповиновение, 403 невыполнение приказа, 405 угроза или насильство начальника, 407 самовольное лишение воинской части или места службы, 408 дежурительства и 429 это самовольное лишение поля боя или отказа действовать. Оружием. За все эти э, преступления предусмотрено лишение свободы и сроки там стартуют от 5 лет. Смотрите, есть э, в уголовном кодексе э, статья 66, в которой перечислены обстоятельства, которые смягчают это э, наказание. Например, предусмотрено 5 лет. Лишение свободы. Суд может, там, учитывая обстоятельства вот эти, которые тут перечислены, да, мы можем перечислить. Например, человек явился с признанием и чисто сердечно раскаивался, активное содействие осуществлял на досудебном следствии, помогал раскрыть уголовное правонарушение. Или действовал, например, вот часто уходят с... Поля боя да там например э, мама заболела пишет написал рапорт дайте отпуск на три дня не отпускают, человек бросает э, оружие и уходит домой там чтобы помочь маме и так далее какие-то семейные обстоятельства кто-то умер не выпускают, не отпускают и так далее то есть могут быть э, одна может быть несколько причин и тогда суд уже э, если несколько э, таких обстоятельств то суд даже может Заменить, например, было лишение свободы, суд может заменить наказание, которое не предусмотрено в санкции, например, было лишение свободы, заменить на штраф, может, если таких обстоятельств два и больше. Кроме того, суд может посчитать другие обстоятельства такими, которые смягчают вот, вину, скажем так. Но такую возможность по этим преступлениям, получается, Верховная Рада забрала во время военного положения, это не будет применяться. Еще есть ну, один момент, один правовой институт, да, который забрали, это освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком, да как говорится. То есть суд, когда, например, там, назначает э, наказание в виде лишения свободы, например, пять лет, может три года установить, э, ну, до трех лет установить э, испытательный срок. От одного до трех лет. Есть, допустим, три года, допустим, э, или пять лет, например, на минимальная санкция, да, там, за самовольное оставление воинской части и назначить испытательный срок, примерно, там, до трех лет. Если в течение трех лет э, не совершил никакого нового уголовного правонарушения, то... Как говорится, все хорошо будет, будет это учтено, вот, и человек не будет отбывать реальный срок, то есть не будет помещен в тюрьму, как говорится, не будет лишен свободы и так далее. Поэтому эту возможность по этим статьям забрали. Вот видите, те же статьи здесь дублируются. Ну и кроме того, усилили саму, само наказание. Вот смотрите, например, невыполнение приказа, было лишение свободы э, ну, в условиях военного положения или боевой обстановки, было лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, стало от 5 до 8. То есть повысили и минимальную, и максимальную. Вот так. И по другим статьям. Я не буду говорить уже о кодексе об административных правонарушениях. Здесь тоже э, усилили эту ответственность. Э, я ссылку добавлю, можете посмотреть э, более детально. Какое было э, нарушение при принятии этого закона? И, честно говоря, не понимаю, зачем они их допускают. Э, возможно, для того, чтобы использовать... Ну, опять же, смотрите, судебная власть у нас независимая по Конституции. И, по сути, я не знаю, смогут ли суды, наверное, не смогут, применять это в своей судебной практике. То есть, не применять этот закон, так как он принят с нарушением регламента, с нарушением самого Уголовного кодекса, а именно порядку внесения изменений в Уголовное законодательство. Вот есть статья третья, которая определяет, что такое законодательство Украины о уголовной ответственности. И часть шестая этой статьи э, выписана таким образом, что законод... изменения законодательства Украины об уголовной ответственности могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в этот кодекс, кодекс э, уголовный. И или в уголовно-процессуальное законодательство Украины. И или в законодательство Украины об административных правонарушениях. Если мы возьмем этот закон, то тут кроме э, Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще внесли изменения в кодекс законов о труде Украины. И э, закон Украины о военной службе и... В военной службе правопорядка в вооруженных силах Украины. То есть допустили вот такое вот э, нарушение. То есть, должно быть два законопроекта было. Вот. Ну видите, депутаты э, и, и им на это указывают. Все равно они голосуют с нарушением. Понятное дело, на практике, скорее всего, суд это применить не сможет. Поэтому, смотрите, так еще одно важное замечание. Те производства, да, те преступления, которые совершены до вступления в силу этого закона, ну, он еще не опубликован, на днях его, скорее всего, публикуют, применяться это не будет. Почему? Потому что закон не, не имеет обратной силы, кроме случаев, если он улучшает положение, да, например... Если бы он наоборот применяли да, эти все э, нормы, да, к примеру, по этим преступлениям считалось более мягким наказанием и так далее. То есть, если бы он улучшал обстановку, уменьшали бы наказание, тогда бы он применялся. А когда его увеличивают, то он не применяется. Поэтому э, ну, для тех, кто совершил преступление до принятия этого закона, до вступления его в силу, на бронечинности это применяться не будет, не должно. Ну а там, конечно, это судьи, у них тоже иногда бывает, как говорится, сбой программы, могут и применять, поэтому нужно аккуратно обращать на это внимание и так далее. Прошу подписаться на мой канал, смотрите, сейчас почти 5000 подписчиков, когда будет 5000, я кое-что разыграю для подписчиков. Пишите комментарии свои, задавайте вопросы, что вы вообще думаете по, по этому поводу вот в аккурат под день рождения кстати вчера 24 подписал появилась информация сегодня 25 у зеленского день рождения то есть оно, знаете как информационное поле такое меняется и залужный так совпало какой-то миллион долларов по наследству передал на вооруженные силы не знаю я доказательств этому не видел я видел только какие-то отрывки может, действительно он так сделал. Ну, просто все так совпало, как раз под подписание этого закона. Поэтому подписывайтесь. Ну, я на этом канале стараюсь заносить информацию правдиво. Ни в коем образе никого не хочу осуждать. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот такие вот лазейки, да, о которых я говорил, неправильное принятие законов, мне кажется, они все-таки... Не зря делают, они знают об этом, не зря они, наверное, делают, просто для того, чтобы использовать в какой-то ситуации в свою пользу, может быть, не знаю, не буду предполагать. Спасибо за внимание, ставьте лайк этому видео.